Приветствую вас на своем канале. Сегодня у меня просто объявление. Дело в том, что я... Даже не я, а скорее мне подсказали и... по совету друзей я открыла группу в... в Телеграме. Ссылка на эту группу будет под видео. И там очень хороший... Второй админ, я ухожу на второй план А админ там По большому счету Главный админ будет другой человек Молодой, молодой мужчина с, с, умеющий, с Он умеет И деньги зарабатывать И вот у нас теперь есть группа Заходите Предлагайте свои предложения то есть, группа посвящена тому, чтобы предлагать э, платящие проекты э, и за счет этого набирать рефералов. То есть, цель группы такая. На этом, ребята, все. Всем, конечно, здоровья и удачи, хорошего настроения, больших людей заработка.